Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг Долги российских потребителей за газ достигли 331 миллиард рублей, сообщил глава счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Это накопленный размер задолженности перед «Газпромом», уточнил он. Сумма превышает квартальную выручку компании за продажу газа внутри России 322,7 миллиардов рублей за январь-март и почти в четверо квартальные доходы от экспорта газа в страны бывшего СССР 90,9 миллиардов рублей. С начала года газовые долги потребителей выросли почти раза. На 1 января Газпром оценивал их 174,9 миллиардов рублей. Буржуй загоняет в долги своих клиентов при любых ситуациях, будь то бушующий вирус, массовая безработица или стихийное бедствие. Ведь для буржуи ни о каком сочувствии не может идти речь, когда речь идет о максимальной прибыли в максимально короткий срок. В Ярославской области с 1 сентября подорожают школьные завтраки. Разговоры об этом ходили уже с начала месяца, и вот на заседании региональной думы 18 августа директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода подтвердила, что правительство приняло соответствующее решение. Власти назвали новую цену. Вместо 50 рублей стоимость горячего питания в школах вырастет до 57 рублей 69 копеек. «Решение принято для того, чтобы улучшить качество питания», прокомментировали в департаменте образования. «Ради вас и ваших детей мы поглубже залезем в ваш карман, уважаемые родители», почти прямым текстом говорят нам буржуазные ставленники. Доход гендиректора РЖД Олега Белозерова в 2019 году составил 449,669 миллионов рублей, что вдвое превышает его заработок за прошлый год, следует из материалов компании. В 2018 году Белозеров заработал более 220 миллионов рублей. В РЖД уточнили, что сумма складывается из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках. Белозеров при этом не владеет каким-либо движимым или недвижимым имуществом, в его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра. Пока население страны переживает последствия пандемии в виде безработицы, роста цен и падения заработных плат, капиталисты и представители буржуазной власти удваивают свои капиталы. Доходы населения Самарской области за полгода упали на 1,5 тысяч рублей. Представители Самарстата обнародовали данное социально-экономическом положении области в период с января по июля 2020 года. Выяснилось, что доходы населения региона постепенно падают. Речь идет о среднедушевых цифрах в месяц. В первом квартале 2020 года этот показатель составил 27 791 рубль, во втором квартале 27 988 рублей, средняя цифра за январь и июнь 27 888 рублей. По итогам прошлого года среднедушевой денежный доход в регионе состав стоил 29 396 рублей, говорится в отчете Самарстата. Страна находится в перманентном кризисе. Год за годом жизнь наемного работника ухудшается. Сегодня по одной причине, завтра по другой. Остановить же эту тенденцию можно лишь искоренив причину всех двух. частный собственность на средства производства. Товарищ, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. И желание наших буржуев овладеть интернетом обусловлено желанием защитить свою собственность. Товарищ, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании.